Всем привет! Сегодня мы будем готовить дагестанское блюдо под названием чуду. Для начала замесим тесто. Для этого нам понадобится 300 грамм муки, чайная ложка соли и 200 миллилитров воды. Я же буду использовать бульон. Необходимо замесить мягкое тесто. Накрываем крышкой и оставляем отдохнуть на 40 минут. Пока тесто отдыхает, сделаем начинку. В сливочном масле нам нужно обжарить лук. Жарим до мягкости лука. Также на крупной терке нужно натереть тыкву. Смешать с луком, солим, перчим по вкусу и хорошенько перемешиваем. Берем наше тесто и начинаем его вымешивать. Разрезаем тесто на равные части. Получившихся частей формируем шар, теперь приступим к раскатке, раскатываем в тонкий пласт, насколько это возможно. Выкладываем начинку наполовину теста. Складываем и хорошо защипляем края. Также по краям можно пройтись юкой, либо фигурным ножом. Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон. И с каждой стороны нужно смазать сливочным маслом. Такая красота у нас получилась.